Одним блогером был проведен эксперимент, классические призывы, которые работают хорошо, в Ютубе теперь переходят и в Instagram. Но, тут есть еще одна хитрость, что если вы хотите продвинуться по какому-то хэштегу, привет, коллеги, сегодня поговорим про продвижение в Instagram в этом году. По последним данным, по последним фишкам, по последним новостным информационным агентствам прошла такая информация о том, что можно улучшить охваты ваших публикаций с помощью незамысловатых действий. Ну, одним из первых таких действий это рекомендуется так или иначе мотивировать людей добавлять вашу публикацию в закладке, а также отправлять близким и друзьям в директ. То есть сегодня алгоритм Инстаграма именно этим сигналом дает самый наивысший приоритет. Уже не лайкам и комментариям, а именно сколько закладок ваша публикация новая наберет и сколько будет отправлено скольким людям будет отправлена эта публикация в директ пересылка в директ одним блогером был проведен эксперимент значит было, были публикации которые делались ну обычным классическим способом и призывались люди призывали ставить лайки и комментарии а в другом случае был, был призыв э, за, э, отправлять публикацию в закладку и делиться ею в директ Ну, по сути, мы возвращаемся к тем времен, как, не то, что возвращаемся а классические призывы, которые работают хорошо В Ютубе теперь переходят и в Инстаграм Потому что начинается эра видео Потому что, ну, я неоднократно говорил, что Фотоконтент настолько уже перенасыщен Столько есть возможности делать неплохие, качественные фотографии, что уже фоточками хорошими никого сегодня не удивишь. Необходимо пилить контент. Так вот, в тот момент, когда вы снимаете сторис, особенно если вы снимаете сторис и делаете в конце этого сториса призыв перейти на вашу новую публикацию, и в этой новой публикации сделать, добавить ее в закладки и отправить ее в директ. Так вот, те публикации, которые проводил этот эксперимент, этот блогер, были с такими призывами, то охваты там ну, кратно, по-моему, раза в два, по-моему, были улучшены именно э, тогда, когда были призывы добавлять в закладки и отправлять пользователям в директ. Значит, на сегодня повторюсь, что лайки уже не столь важны, не столько интересны, комментарии тоже не так уж сильно важны и интересны. Для того, чтобы продвинуть вашу сегодняшнюю публикацию, необходимо чтобы вашу свежую публикацию Максимальное количество людей Добавило в закладки И отправило ее в директ Ну, конечно же Чтобы при этом еще поставили лайки И написали комментарии А это то, что, то, что касается Ваших подписчиков И тут такой важный момент Если вы будете просить своих знакомых Друзей из лайк-чатов делать такие вещи То Интересный лайфхак Желательно, чтобы эти пользователи были подписаны на вас Потому что смотрите, какая история получается Как может человек, причем неоднократно, вчера, позавчера, позавчера, не будучи подписан на вас ну С точки зрения алгоритма, как вы можете объяснить такую э, логическую цепочку Что пользователь приходит и ставит лайк на вашей новой публикации Как он мог узнать о вашей новой публикации? Но если он не подписан, он мог перейти по внешней ссылке, что, в принципе, с точки зрения алгоритма как-то довольно странно. Инстаграм – это социальная сеть, которая ну, не дает возможность, вернее, не то, что не дает, она не учитывает такой факт, что этими фотографиями можно делиться. У, нее, у этой социальной сети, у Инстаграма, есть свой собственный инструмент. Это отправить в закладки, отправить в директ пользователю, своему другу, либо знакомому и получить переход на вашу публикацию из хэштегов. Так вот, если в том случае, если пользователь перешел на вашу новую публикацию не из хэштегов, а довольно странным образом, не будучи на вас подписан, то это, в принципе, довольно странно с точки зрения алгоритма. Я думаю, что э, во многом лайк-чаты могут не работать, если вы будете пользоваться такими фишками и приглашать людей, ставить вам лайки, комментировать ваши публикации, если они не будут на вас подписаны. Поэтому, если вы участвуете в подобных взаимных лайках, лайк-чатах в комментариях, то желательно, чтобы все эти люди были подписаны на ваш аккаунт. Но тут есть еще одна хитрость, что если вы хотите продвинуться по какому-то хэштегу, то рекомендуется иметь другой лайк-чат в котором эти люди не будут на вас подписаны. И тут уже будет такая стратегия, что вы публикуете в чат фотографию, не ссылку на фотографию в Instagram, а саму фотографию, которую вы хотите продвигать. И даете одну или две, три ссылки с указанием хэштега, по которому эта фотография опубликована. То есть какие должны быть действия ваших пользователей. Они переходят в Инстаграме по этому хэштегу, они либо через поиск его вбивают, либо по вашей ссылочке, если это десктопная версия, они переходят по этому хэштегу в ленту по публикациям по хэштегу, открывают э, не э, топ популярных, а свежие, то есть новые опубликованные фотографии, находят там вашу фотографию, открывают ее, ставят лайк, пишут комментарии, добавляют в закладки и отправляют кому-то в директ. Желательно, конечно, чтобы отправленная фотография в директ получила обратный отклик, чтобы тот человек, которому была отправлена ваша фотография в директ, перешел уже на вашу фотографию, поставил лайк, написал комментарий, добавил ее в закладки и также отправил ее в директ. То есть это получается такой снежный ком. Если вы найдете таких друзей, которые будут вам помогать таким образом действовать, ну, у вас есть все шансы, чтобы, во-первых, продвинуть вашу фотографию по хэштегу, по которому вы хотите продвинуть, а это уже будут такие хорошие, серьезные хэштеги. Там полмиллиона, либо миллионник. Ну и плюс ко всему получить отклик через ваши лайк-чаты. То есть получается, что здесь необходимо делать комбинированную историю. Часть людей, которые на вас подписаны, они переходят из лайк-чата по ссылке, ну потому что они на вас подписаны, ставят лайк, делают комментарии, закладывают, добавляют фотографию в закладки и отправляют ее в директ. А часть пользователей, которые на вас не подписаны, переходят из того же лайк-чата уже на хэштег, а не на вашу фотографию, на хэштег. Находят в ленте свежих публикаций по этому хэштегу вашу фотографию, ставят лайк пишут комментарии и отправляют кому-то в директ. Ну и добавляют ее в закатки. Вот такие вот новости у нас на сегодняшний день по продвижению Инстаграма, по продвижению публикаций. Ваших публикаций. С вами был Сергей Сморовоз. Лайк, подписка, Барбарис Риска, Пока.